Всем привет! С вами Нано Аква. Давно не выпускал новых видео, этому поспособствовало одно очень неприятное происшествие. К сожалению, у меня больше нет аквариумной стойки с креветочниками. В этом видео хотел бы рассказать, что произошло и почему я решил ее разобрать. Около трех недель назад наступила суббота и пришло время к еженедельной подмене воды у креветок, все прошло как и всегда, кроме того факта, что в этот раз многие креветки порадовали меня пополнением, особенно удивили шадоу панды, в аквариуме было около 100 новых мальков, но буквально через 20 минут после подмены моя радость сменилась разочарованием, причем таким, какого я еще не испытывал за весь мой опыт аквариумистики. Креветки во всех аквариумах разом начали умирать, и где-то спустя полчаса были мертвы 95% креветок. Некоторые виды умерли все. Например, кристаллы, обычные тигры. У Shadowpunt выжило всего две креветки. Желтых огней осталось менее 10 штук. Меньше всех, если так можно выразиться, пострадали кровавые мэри. Мои попытки по спасению оказались бесполезными, хотя возможно именно благодаря ними были спасены те самые 5%. Если разбираться в причинах столь быстрого мора, на ум приходит только один момент. Где-то за неделю до подмены я поменял загрязненные картриджи у осмоса, а также заменил мембрану и постфильтр. Поменял все на то же самое, что и стояло до этого. Как и при стандартной подмене, неоднократно пролил систему, чтобы вымылась угольная пыль. При подмене значение ТДС в Осмосе было в пределах двух единиц. Не знаю, что именно с Осмосом оказалось не так, знаю, что некоторые постфильтры есть серебром, от которого могут умереть креветки. Но это не тот случай. У меня стоит угольный, такой же, как и был до этого, и все было отлично. Что случилось в этот раз, для меня остается загадкой. Но как бы то ни было, эта загадка за полчаса уничтожила то, на что я тратил свои силы на протяжении последних трех лет. Конечно, по определенным причинам у меня происходил мор креветок и до этого, но никогда в таких количествах и за столь короткий промежуток времени всегда была возможность найти причину и исправить ее. Если честно, после этого происшествия у меня опустились руки, и я решил разобрать стойку, оставив себе три аквариума. Так как для того, чтобы это все восстановить, потребуются немаленькие финансовые вложения. Да и помимо денег ситуация достаточно сильно продизморалила меня. Наверное, это все о чем я хотел рассказать в этом видео. К сожалению, в этот раз без хэппи энда.